Дорогие друзья, добрый день еще раз. Я прежде всего хочу вас поздравить с праздником, поздравить всех здесь присутствующих, всех тех, кто имеет отношение к освоению космоса. 12 апреля, 40 лет назад, произошло событие, которое потрясло человечество. Это, это было триумфом человечества. Мы говорим сегодня о том, что это было нашим национальным триумфом, но на самом деле это был значительный шаг вперед для всего человечества. Нам приятно, что первым оказался наш соотечественник. Это праздник всех тех, кто отдал годы своей жизни, праздник родственников тех, кто не дожил до сегодняшней минуты отдал годы своей жизни освоению космического пространства. Это праздник космонавтов, праздник ученых, праздник военных специалистов и гражданских, праздник производителей космической техники. Совсем недавно, мы это помним, мы только что с вашим руководителем вспоминали, еще несколько лет назад, к сожалению, в нашей стране раздавались голоса о том, что, может быть, не нужно нам тратить таких средств на освоение космоса. Зачем мы это делаем, когда у нас не хватает других вещей, более важных, как нам тогда казалось. Слава Богу, что у критиков того периода произошло переосмысление того, о чем они говорили, и того, за что они пытались критиковать. Сегодня все мы понимаем, что не только, не только обороноспособность страны невозможно представить без космоса. Это просто по определению невозможно представить сегодня обороноспособность страны в современном мире, но невозможно решать о других задач, лежащих совершенно в мирных э, отраслях. невозможно создавать новые материалы, современные, абсолютно необходимые для развития некоторых отраслей производства. Невозможно эффективно осуществлять поиск полезных ископаемых, невозможно изучать Землю без космоса, невозможно определять погоду без космоса, невозможно эффективно работать в сфере навигации без космоса, невозможно осуществлять связь без космоса. Просто элементарную сегодня связь на современном уровне. Все это делать не только сложно, практически невозможно. Очень важно, что многие элементарные вещи, казалось бы, элементарные вещи, сейчас, на сегодняшний день, становятся понятными, понятными всему обществу и поддерживаются всем обществом. Вы действительно переживали достаточно сложное время вместе со страной. И я хочу... Низко поклониться всем тем, кто, несмотря на все эти сложности, выстоял. Выстоял, сохранил основы и науки, сохранил кадры, сохранил саму возможность развиваться нам в этом важнейшем для страны направлении. Это та отрасль, в которой Россия является без всяких сомнений конкурентоспособной. Та высокотехнологичная сфера, которая, как модно было говорить в свое время, как локомотив, может и должна потянуть за собой значительное количество отраслей производства и науку. Это, конечно, прежде всего кадры, бесценное, абсолютно бесценное достояние нашего государства. Кадры, которые работали, работают и, уверен, эффективно будут работать в этой сфере. У нас сегодня не производственное совещание, поэтому, думаю, мы сегодня в этом формате вряд ли сможем обсудить все проблемы, которые перед отраслью стоят. Хочу вас заверить, что они известны, эти проблемы известны. И вместе со специалистами, вместе с вашими руководителями, руководство страны намерено их решать. Решать настолько, насколько это возможно, имея в виду то, что я сказал выше. Имея в виду то понимание, понимание того, что космическая отрасль является одной из ключевых в развитии государства. В этом я вас хочу заверить. Я еще раз искренне, сердечно и от души поздравляю вас с праздником. Хотел сказать с вашим профессиональным праздником, но думаю, что совершил бы ошибку с нашим всенародным праздником Днем Космонавтики и с 40 полета Юрия Алексеевича Гагарина в космос. Всего вам доброго. Я хочу вам. Преподнести вот этот подарок. Значит, это один из портретов, который был написан практически с натуры. Один из этих портретов утерян. А один вот я хочу вам преподнести сегодня в честь 40 полета. И Написан в 1961 году как раз. По-моему, портрет блестящий. Надеюсь, он найдет здесь достойное место.